Меркурий в Ганданте 3-4 дня. Давайте разберемся, как применить это в реальной жизни. Прежде всего, Меркурий – это наша интеллектуальная коммуникация, наша способность собрать информацию, все просчитать, выстроить логическую цепочку, обращая внимание на все детали, что очень важно в денежных вопросах, в бизнесе. А Гонданта – это переходные состояния, похожие на переезд, с потенциалом большого ресурса, но очень напряженные. Поэтому будьте внимательны с данными показателями на время гонданты Меркурия. Не начинайте новые проекты, особенно финансовые. Не делайте ставку на интеллект. Подождите с этим 3-4 дня. Меркурий также отражает нашу речь. Тему конфликтов и даже болезней запоминайте. И это все не случайно связано через одну и ту же планету Меркурий. Например, мы, не, мы же не входим молча в конфликт, мы бросаемся словами друг в друга, когда начинаем излишне придираться к деталям, когда возносим перфекционизм, ищем виноватых, отставим свою правоту с и у рта, а в итоге разрушаем отношения, а потом болеем от этого всего душевно, ментально и даже физически. Поэтому в Ганданту Меркурия включайте максимально спокойный режим относительно этих тем. Лучше помогать. Не раздувайте конфликт. Отстаивание своей правоты будет неэффективным и приведет к выходу из строя вашу нервную систему, а может даже физическую. Поэтому желаю всем мудрости и благоприятного перехода, потому что гонданта это переход. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти, здесь гонданты всех планет и в совершенно нестандартном джиотиш формате. Научно, практично, нейрофизиологично. Жду вас.